Всем привет. Всем привет. У нас сегодня трагическое происшествие. Вот. У нас тут тут, тут за окушком есть. Мои хорошие. Вот тут у нас есть кормушка. Эй, за кусает. И Барсик поймал птичку. И мы у Барсика птичку отобрали. И теперь Максим нас делает старую клетку, в которой жил Щегол, которого тоже поймал Барсик. И нарушил ему кровеносную систему, а этот кусается, значит он живой. Раз он укусил у меня запарчик такой деловой, сейчас мы ее посадим в клетку, может выпустим на улицу? Нет, Почему? Подбить, ее другие коты поймают. Он слабенький, думаешь, пускай у нас поживет несколько дней. Я сколько лет? Да одну оставь, Максим, оставь одну. Я его никуда нет за что. А Барсик, он настоящий хищник. Он по деревьям прыгает, он всех птичек ловит. И я не успела открыть окошко для проветривания, а он уже тут, как тут. И поймал бедную синичку. Вот она у нас. Синичку, моя любимая птичка. Я давно хотела их поймать. Но, она, но, но, но, но. Смотри, как у нее пальцы сделаны. Видишь, ногти-то. Она главная, а, э, ни, нижними кверху, а верхними книзу зацепляется. Открывай. Все, заходи. Вот так. Фу, она мне накакала. Не, не, не накакала. Водичку наливай. И крошки из окошка. Надо было не доставать, просто налить туда, открыть и все. А такой синичка. Оттуда крошки достань из окна. Любимая. без у нее вся она не улетит, просто далеко. Открывай окно. Нет. Оттуда возьми эти крошки. Госточку Немного возьми, ей много не надо. И все и насыпь. какой хитрый. Ну все, теперь у нее стресс. птички-то, как она привыкнет к, нашему, к нашей клетке? Перья. Нет, это у нее хвост так распушился. А нет. Да, это у нее от хвостовый перец. Просто она не привыкла в клетке, теперь будет сидеть тут, мучиться. Ее надо, наверное, это нет, на улицу нет. выпустить. такая белая. Синичка, хорошо мы тебя спасли, он тебе сразу-то не перегрыз хребет. Просто схватил, не успел перегрызть-то. Испугался Максима и выпустил. Басик. А а ты... Не, не, не обижаю его. Он же, он же просто хищник. Просто хищник. Ему положено по статусу. Я должна ветра его какие-нибудь синичка бедная Синичка бедная хиничка. Тебе жалко в синичку. Ага. Угу. Ты снимаешь еще? Да вс. Да. Ну. Давайте наберем хэштег Живи синичка и вы ее отпустите. Вот а хэштег это как набрать хэштег, хэштег. живи синичка. Сейчас я пишу на я Живи синичка, и потом, когда наберется что должно набраться, чтобы мы ее отпустили. Но все равно надо ее отпустить, Максим. Шиничка живи. Шиничка живи. Живи. Живи. Пишем. чтобы вот эту вот маленькую синичку обликнуть. А то у нее все право сверло. Укусано, откусано. А это у нее на крыле, что ли? Это. Да, да, да. Одно перышко торчит. Открыла, да? Да, открыла. Бедная синичка. синичка живи. И мы ее и вот наша синичка в клеточке кверху ногами висит. Синичка, вон она висит. Тут у нас хэштег Синичка живи. Клеточка стоит между двумя компьютерными столами, которые принадлежат двум клевым парням. Клетка? Клетку привязали мы. Чтобы барщик больше ее не скидывал, у нас раньше был всего, вот здесь стояла клеточка. Барчик клетку на пол сбросил. И птичка вылетела, и он ее поймал. Вот и вся история.